Всем привет, друзья! О, давно с вами на связь не выходила. В чем дело? Что произошло? Мне пишут. Почему не выходишь? Сейчас хочу постараюсь вкратце объяснить вам, куда я подевалась и что со мной случилось. Ну что? Андрей у нас наш уехал на работу, на заработки. Так неудобно. У меня глаза вот так в кучу. Вот так вот куда-то смотрят. Вот так удобно. А так дождик был. Камеру... Надо было взять для камеры чехол, но ну, я, как всегда, сглупила гузелька. Ну, что, уехал Андрей, сейчас, в принципе, хозяйство веду я, домашнее хозяйство тоже веду я. Фарида тоже у меня уехала через день после папы, папиного отъезда. Мальчишки помогают, стараются. Димка у меня, слава богу, каникулы. Дима у меня поросенки варит. Нас воду отключили, но воду таскаем. Завтра сказала с пацанами там, ну, таскайте мне или увезите или что как думать сам. Короче, дала задание, так как уже каникулы заканчиваются. На следующей неделе уже они с понедельника начинают учиться. Покормила сейчас хрюшку, надоела козочку, покормила бяшу. Куры, гуси пока бегают. Девчонки в садике, слава богу. Даринка спит. Давид за главного. Димка там что-то с другом уехал куда-то по делам. Деловой мальчик он у меня стал. Ну что, я хочу сказать... Видосы я так не снимала, есть у меня там чуток видики, я их засняла до Андрея, а как раз в Андрея день, после Андрея еще засняла, и все. Но я сюда закину, в это видео, скорее всего, а если много поговорю, то на это видео не закину, не смогу. Потому что длинный влог будет. А вы мне ответьте, длинные влоги лучше вам или короткие влоги лучше? <свес> так что я, как говорится, ютубер еще тот. Каждый день не получается снимать, потому что некоторых смотришь в больших семьях в день по три видео скидывают, по полчаса одно видео идет. И думаешь, блин, они все время с камерами ходят, что ли? И в голову села, Машка. как так? Как они успевают вот это все снимать и закидывать? Это же время надо, это монтировать, это потом пока смонтируется, потом опять закидывать, это все написать. Это время уходит сильно. Ой. Так, кроме хозяйства, я еще подсела на одно хобби. Офигенно. Ну, в принципе, я еще бантики делаю зимние, потихонечку, когда у меня времени есть совершенно мало времени уделяю на это хобби в день может быть 2-3 часа не более того бывает и того меньше затем опять тоже пошел сейчас время еще три часа ну сейчас, а чувство такое, как будто около 8 вечера ну, какое у меня хобби бисерное хобби Конкретно я подсела. Переписываюсь, вступаю в группы, потом беседы, где работают реальные мастера по бисероплетению. Прям я вообще пишу, там вопросы задаю. Могу переписываться. Вот вчера мы буквально с одной девушкой переписывались с полчасика, наверное. Ну вот вопросы у меня возникают. Я ей показала первые свои работы Связка бисера я пока еще вам не показывала, только видели мои доморщадцы, и вот эта девушка. Она так похвалила, мне стало приятно и э, мотивировала на то, что у меня все получится. И меня это в радость. А затем, ну короче, я меня как бомут с головой я туда попала. Прям вообще, ну такую красоту творят, и Богу очень красиво. Потом с Москвы женщина, она делает броши и делает красоту, вяжет крючком, вяжет спицами. Выслала сегодня посылку. Я говорю, у меня пока денег нет. Потом, потом перешлешь, может два раза заплатить не сразу. Я говорю, я так не могу, что... Но она все равно выслала в итоге. Такая прям вообще элегантная женщина. Такая прям, ну, приятная. Она голосовое сообщение все время отправляет. Мне приятно даже ее слушать. Прям, ну, я не знаю, слов нет. Но вот как родной человек, представляете? Вот без денег выслала совершенно незнакомому человеку. Я у нее ни разу не выписывала. И она... Ну, короче, хочу делать броши еще. Броши, потом жгуты вязать, потом кошельки, ну вот это сумочки, складчи, не складчи, а клатчи. Такие косметички, клатчи для денежек, для косметички. Ну вот то же самое, косметичка, короче. Фариде обещалось, но пока у меня бисера такого нет, я хочу красиво уже начать так, с красоты сразу. А у меня есть бисер китайский, он не подходит по даже <coughs> э, навязку, потому что там размеры совершенно разные, и их надо подбирать, их надо сеять, э, у меня нечем. Ну, в принципе, вот так вот. Ну что, Андрей у меня уехал надолго ну не скажу пока куда если дай бог все нормально будет потом я вам скажу да может и он скажет когда приедет аминка очень скучает по утрам особенно встает где папа папа не приехал вечером садика идет папа не приехал дверь открывается бежит двери и папа приехал я я уже с ума схожу я говорю нет она вот папина дочка по WhatsApp мы разговариваем у нее только один вопрос. Папа, ты когда приедешь? Все, больше ничего нет. Василек уши греет, смотрите. Фарида, дай бог. Ну, Вроде ничего, нормально тоже. Сейчас буду загонять гусей, гусей уток. Эй, уток уже. Уже у меня утки появились по осени гусей кур и, а, да, меня еще Андрей вчера, ну, звонит говорит, где твои видео? где твои видео? почему не снимаешь? я говорю, некогда, совершенно некогда мне снимать я вот быстро, пока я расскажу свой режим дня а, режим дня так, встаю я, конечно, бывает по-разному сегодня доринка у меня что-то температурила ночью, мы ночью встали а с ней сейчас полтора не спали Дима помог лекарством напоели вроде ничего сейчас Тут, то, не знаю, может зубики пойдут сейчас скоро, а затем зубов-то у нас нет еще и сегодня пол седьмого проснулась ну короче поспала ну а в принципе я просыпаюсь в 5 утра сейчас, потому что э, светлее поздно так что я так вот, в 5 утра просыпаюсь, пока э, чайок попью, в интернете погляжу. А затем бывает уборку сделаю, или там стирку замутим чуток. Затем э, в садик собираемся, школа-садик. Э, затем я бегу в Парсенку. Ну, вот сейчас пацаны у меня начнут учиться, мне придется усыплять Даринку, только тогда на клевушок идти, потому что я ж не буду ее в погоду, в любую погоду таскать за собой. Пока мы оденемся, там уже время-то будет к обеду. После около часа я у клюшка. Здесь пока кормлю, пока то все. Сено Димка мне помогает спускать. Пока подаю. И там уже иду домой, там уже обед надо готовить. Обед приготовлю к трем часам опять. В три часа.. Если солнечно в 3.30, я иду кормить опять хозяйство. Опять. Прихожу после 4. И пока Даринку покормлю, мне уже в садик бежать. Я иду в садик. Забираю садика. Пока с девчонками мы разберемся. Одной чай, другой суп, другой кашу. И вот так за ними... Бегаю весь вечер, а пока Даринка не уснет. Ну, часик два, да, вообще нету времени вообще. А я так хочу этим заняться. Мне еще надо капусту засолить до конца. Я еще и капусту не успеваю засолить. Ну вот. Ну, короче, вот как-то так вот. Только просыпаюсь с одними мыслями. Я уже вечер гляжу, уже вечер. Господи, друзья, я же ничего не успела, только покормить всех успела и все. И все, абсолютно нет ничего. Я только кормлю. Я кухарка для всех. А если хозяйство не покормишь, кто будет кормить? Вон Василечек у меня вечно молочка просит. Да, Васька? Ухо прошло у него. Вон, смотрите, О, у него дырень там, блин. Ой, кошмары. кошмар. Я такие раны боюсь. Он сам себя лежит, что там обрабатывает. Я боюсь такого вот трогать это все не для меня. Андрей был бы такой, конечно, он обработал бы. Ну вот, в принципе, вот и все. Вот такие пироги. Ладно, друзья, под дождем я уже мокну. Надо гусяток закрыть и бежать домой. У меня вдруг Таринка проснулась. Постараюсь сегодня же это видео закинуть. Постараюсь. Обещаю. Надеюсь верю. И люблю вас, друзья. Обязательно подписываемся. Я Не думайте, я не закинула канал. Я и о канале тоже думаю. Так как э... у меня уже в голове думаю, а, 4 дня, 5 дней уже не, не выпускаю. Надо выпустить. Ну как так? Нельзя. Я же подвожу подписчиков. Почему э, набирать, набираю, а потом вот в итоге вот такая ерунда. Вы тоже поймите и войдите в мое положение, так как я одна, а нас всех много, как говорится. Так что вот так вот. Ладно. Не прощаюсь надолго. Очень сильно хочу выйти на прямую связь, но не по компьютеру. По компьютеру мне вообще не нравится, так как там виснет. Там Пока я разговариваю, у меня там... Короче, отстаю. Ой, Вась, Вась, ты грязный, не надо. И не могу я это. Димка мне все время говорит, мам, давай прям в эфир выходи. Нет, я не могу. По телефону, да, поговорила, посидела. Вот. Короче, все. И мне, говорушки, только дай поговорить. Особенно на камеру. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Обязательно ставим лайки. Я вас прошу, друзья, вам же не сложно, а нам очень приятно. Обязательно. Пока-пока. По скриптам, друзья, хочу показать, как у меня Андрей гусей выдрессировал бавал. овал. Дрессированные они у нас. Смотрите, они заходят сами в эту дырочку. О, вдвоем зайти хотят. А потом я их закрываю. У них своя комната. Аха, аха, вот вас сколько там, да? Все, вышли? Выгнали вас, сказали? Все, молодцы. Давай, Петюнь, иди. Давай, давай сырой, сырой будешь. Вот так вот. Сейчас вот соседка побеседовали. Очень хорошо. Я говорю молодцы, чтобы здесь вот этот участок еще взяли. Потому что а, потому что там вообще все забросано, заброшено было. И рядом все-таки, когда жизнь протекает, это очень замечательно. Они а когда стоит, застаивается все это. Так и, друзья. Ну все, все, все, все. Всем пока-пока.